Вы смотрите «Простые решения». Несколько недель назад СМИ сообщали о том, что коллекционер из Сертова лишился уникального экспоната своего личного собрания. На ярмарке «Невские клады», в которой участвовал любитель из Ленинградской области, он и обнаружил проважу. Исчез золотой рубль времен правления Елизаветы Петровны. Конечно, обидно. Говорят, сохранить сложнее, чем приобрести. Так ли это? Узнаем у нашего гостя, эксперта по монетам Альберта Балтина. Тема сегодняшнего разговора – юбилейные монеты. Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте, Альберт. Скажите, иногда юбилейные монеты мы можем получить на сдачу. Ну, 10 рублей, например. Стоит ли тратить их? Я рекомендую, если позволяет бюджет, конечно, отложить 10-рублевую монету, отложить любую юбилейную монету. Потому что юбилейная монета означает что? Переводит с русского на русского сокращенный тираж. То есть именно она чеканится только в этот год. Угу. Если обычная монета чеканится каждый год, и то меняется монета год, то есть это тоже, тоже друг, другая монета для коллекционера. Это не одна и та же. То есть здесь просто монеты, посвященные одному событию. Например, у нас сейчас событие ожидается 75 лет победы. Целая серия монет готовится Центробанком, чеканки. Чика, а, а, Видите, сколько много? И mm -hmm. не, не все еще Акчеканина. Mm -hmm. Номинал 25 рублей. И что привлекательно, на монетах, если вы посмотрите, и пушки, и танки, и mm -hmm. э, самолеты, корабли военные. Представляете, какая это вот экзотика для коллекционера? Mm -hmm. Знаете, есть такое еще выражение? Мужская тема. Как правило, коллекционеры, они мужчины. Хотя и женщины тоже коллекционеры серьезные. Mm -hmm. Но в основном это мужчины. Поэтому мужская тема. И она заходит очень легко коллекционерам в коллекцию. <связывая> в коллекцию да. Поэтому я рекомендую обратить внимание вот на эту серию. Она может попасть в кошелек на сдачу. А вообще, наш Центробанк чеканит юбилейные монеты, посвященные важным событиям для нашей страны. Я вам скажу больше. Если вы коллекционируете монеты, вы становитесь специалистом по истории. Но... Вы начинаете узнавать, какое событие, ага, какие подробности. Немногие, может быть, запомнили да это, но, хотя мы все это у нас в крови, 1812 год. Правильно? Да. 200 лет праздновали вообще-то победы над французами, над Наполеоном. Дата великая. Великая. Центробанк ромбанка очеканила шикарные монеты, серию монет обычные для кошелька. Для кошелька. Для кошелька. Для кошелька. Но такие красивые. Кстати, впервые, впервые, за более чем 100 лет на монете... Царская особа. Вы можете представить, что у вас монета 2 рубля с императором. А вот, пожалуйста, с Александром Первым. Монета с Александром Первым. Уникальная монета, правда? Потрясающе совершенно. Потрясающе. Помимо того, что Кутузов, известный нам, да, и другие герои, Барклай де Толли, Денис Давыдов. То есть, ну, здесь представлены все герои вообще 812 года. Угу. Уник... Вот представьте историю, как будете знать. И это да? могло спокойно, свободно попасть к нам в okay. кошелек, да? Да, попадались на сдачу. Как Конечно красиво. же, все сразу собрать сложно, но какую-то одну можно. Потрясающе. И вот, и также, вот, наверное, это будет каждые пять лет происходить такое событие. Это вот 70-летие официальные монеты России, официальный альбом, посвященный всем крупным сражениям Второй мировой войны, которые вела наша Красная армия. Все сражения и жетон памятный, это То есть это официальные монеты, которые посвящены... 70-летие Победы были. Пользуется большим спросом военно-патриотическая тема. Сейчас очень популярна среди коллекционеров. Я прошу прощения, а этими монетами я могу... Рассчитаться. Да. И у вас с удовольствием их возьмут. А с другой стороны, мы можем эти монеты рассматривать как инвестиции? Конечно же. Потому что тираж у них ограничен и небольшой. Если правильно... Вот я помню, по-моему, тираж вот этих монет, которые вы сейчас держите, 2 миллиона штука, одна штучка. Для России это много 2 миллиона. Это вообще ни о чем. Это не Петербург, это да, Ленинградская область. Да, это разойдется вообще. Дальше, у нас такие посвящены юбилейные монеты события мирового масштаба, даже не обязательно такого, военно может тематики, но события тоже, наверное, которые повлекло много движений. Это спортивные, да? Угу. Олимпиада в Сочи, известная тема. Да. О, Конечно. Так, вот монетки были, которые очеканены к Олимпиаде. 25 рублей тоже. Кстати, они до сих пор попадаются. Угу. Дело в том, что они были запаяны в пластик. каждой монеты. И кто на кассе работал, им неудобно было. Потому что блок был из 20, из 20 монет. То есть 20 монет по 25 рублей, 500 рублей блок. Угу. И резать каждую сложновато. Поэтому отдавали блоками. Ну и поэтому уходили они медленно. Поэтому вот сейчас на сдачу вам могут попасться такие монеты. Потрясающе. Будем надеяться. Ну, для, для каждого россиянина, мне кажется, это дата. Ну и этот герой, наш герой, я не, не побоюсь этого слова, герой Юрий Гагарин, близок к сердцу каждого, правильно? И 50 лет полета в космос — это дата мирового масштаба, правда? Мирового Конечно. масштаба. Что? Так вот, 50 лет полета. Тоже сделали монеты 10 рублей памятную. Сейчас я покажу. Она, кстати, часто попытается на сдачу. Вот с ракетой. Да, угу. да, да. Да, Очень. да, верно. До сих пор, пока попадаются назначены. Тоже вот по поводу инвестиций, да, скоро она перестанет попадать. Потому что расходится. Хотя тираж делали громадный, 50 миллионов. Обычный тираж 10 миллионов. А вот если мы рассматриваем эту монетку, как инвестиция? Через сколько лет она будет иметь свою ценность? Как правило, закладывайте 10-15 лет. Через 10-15 лет эта монетка вырастет, да, да, да, да, в цене? Я вам скажу больше. Есть такое понятие. Если детское. это было 10 рублей, то это будет 3000. 3000. Серьезно. Умножайте. Угу. Какая инвестиция такие делают проценты? Просто если надо 15 лет, не каждый выдерживает. А вообще-то, это детская стратегия. Если у вас маленький ребенок, и вам нужно подготовить его к вузу. Вот, к вузу откладывайте. Или пенсионно. Если вы понимаете, что вам через 15-20 лет идти на пенсию, вы откладываете и на пенсии пожинаете плоды. Скажите, скажите, Альберт, а вот э, как их хранить, как за ними ухаживать? Я покупаю такой альбом, э, как у Альберта, да, и. Или нужно их периодически как-то протирать, или. Вы знаете, хороший вопрос. Да. Очень важно, сохран. сохран, сохран. Угу. Поэтому, конечно же.. Э, Лучше, это вот сейчас мы сегодня с вами да так посмотрели, а вообще, конечно, лучше вот так аккуратненько сложить и вертикально поставить, и особо не теребить его. Как и книжечку. Как книжечку, да. То же самое с монетами. Можно аккуратненько, даже если они простые, изобращения, там обычного номинала 10 рублей, просто в баночку, главное, чтобы не трясти, там, ну, особо там не царапать, uh -huh. но чтобы они так... И очень важный температурный режим. Очень важно. Потому что если вы положите монеты в гараж, тонкий, металлический, и температура будет меняться от минус 20 до плюс 40 mm -hmm. <laughs> летом, минус 27, то металл просто не выдержит таких испытаний. И через 15 лет это будет уже кусок какого-то металла непонятного. Поэтому лучше без температурных двигов и без особой влажности. Комната температура 20 плюс-минус 2 градуса, как пишут на коробочках специально. А от чего темнеет монеты? Окисляются. Вот видите, здесь они, почему я принес показать вам, города воинской славы, тоже на, задачи нам подпадаются, да? Uh -huh. Кстати, там есть города Ленинградской области, которые, города воинской uh -huh. славы, правильно? Да. Луга. Луга, вот. Так вот, видите, ну здесь они запаяны, это, это уже непосредственно гознак сделано, так что они не тускнеют. А вообще, конечно, к сожалению, металл тускнеет. И это нормальный процесс, и для коллекционеров это не, не грех, это не проблема. Uh -huh. Наоборот, они видят подлинность. Ровненькое слово, аккуратненько лег. Есть такое слово «патина». Uh -huh. Патина. Монета с патинкой. Они говорят, о, о, с патинкой, настоящая. А вот юбилейная монета, она сама по себе достаточно ценна? Или все таки ее сила, и цена вырастает, если она находится, так сказать, в коллекции? Сама по себе интересная. Ко... Она и так, и так интересная. Да. Да. А раньше существовали кружки для юных, нумизматов. Сейчас, наверное, тоже имеет смысл приучать детей к коллекционированию. Замечательно. Я вас поддерживаю на сто процентов, потому что у вас будут ребят ребята, дети. Потому что, вы, знаете, коллекционер обладает очень некими качествами, которые нужны нам по жизни. Внимательность, терпеливость. Он терпит. он, он Знаете, сейчас принято все здесь и сейчас, быстро, сразу, деньги сразу получать, да? И многие люди теряют на этом, потому что им нужно сейчас. А коллекционер, он, знаете, спокойненько, не торопясь, пускай полежит годик, пять, он терпеливый, он аккуратный, он внимательный, он заботливый, он, он все это, это качество коллекционера. Эрудированный. Эрудированный. У него все записано, когда, какая монета поступила, по какой цене она зашла ему. Он... Это образ жизни. Это образ жизни, да. да. Но он, он становится таким организованным. Это такие организованные люди. А если учесть, что сейчас еще все это компьютеризация, ребенок заносит свои таблицы. Есть, со своими комментариями. Там такие шедевры. То есть ребенок уже вырастает. А представьте, взрослый человек такой организованный. Вот мне, например, такой организованности не хватает. А я встречаю вот молодых людей таких, ну, и, знаете, они быстро шагают. очень. Спасибо большое. Спасибо, Альберт.